Не работает кнопка включения и выключения света в холодильнике. Ну что ж, произведем сейчас разборку ее и посмотрим, в чем причина. Так вот, ну, будем разбирать. Вот, видим, подгорел контакт. Вот, мы ну, поближе глянем. Подгорел контакт. что из этого можно сделать? Вот этот контакт подгорел. Вот он, эта пластиночка. Я их уже За заблаговременно эти пластиночки. Вот они, эти пластинки из этой свободы ячейки, которая у нас не рабочая. Берем такой же самый контакт. Вот он, контактик маленький. Вот он, этот хороший, один хороший, а другой сгорел. Вот сейчас мы посмотрим. Посмотрим, какая у них разница. Разница очевидная. Вот этот рабочий. А этот у нас сгорел. Вот он, сгоревший контакт, мы видим. Мы его просто можем или выкинуть, или поставить на эту свободную ячейку, где у нас не рабочий. А рабочий ставят нормальное положение. Вот, ее берем и заводим в это место. Ну ничего. Так, и заводим его в это место. Так, прижимаем и смотрим, как у нас кнопка работает или нет. Сейчас мы посмотрим, рабочее положение кнопки или нет. Она должна отмыкать и замыкать контакт. Вот мы смотрим теперь как она работает. Теперь контакт работает. Нажимаем. И контакт этот в таком положении он замкнутый. Эта лампочка горит, когда открывается дверь холодильника. А так эта дверь закрываем, идет размыкание контакта. И лампочка прекращает гореть. Ну вот и все, теперь соберем, поставим на место и посмотрим, будет гореть или нет. Вот смотрим, лампочка горит. Когда дверь будет прижиматься, раз, и она выключается. Раз горит, раз выключается. Теперь посмотрим, как она выглядит полностью поставлена на место. Нажимая на кнопочку, раз, все, свет выключился, раз включился. Все, вот так быстро и хорошо восстановили кнопку прежнее положение. Хорошо, что там есть дополнительный или как сказать запасной контакт. Не надо кнопку покупать, потому что этому холодильник уже более 20 лет. И таких кнопок навряд ли где найдешь. Все, данная кнопочка работает. Вот так легко можно устранить небольшую поломку в нашем холодильнике. Ну вот и все. Всем желаю успеха и удачи. Всего доброго. До свидания.